От печали до радости, трали вали ля ляли от печали до радости рукой подать. Продолжаем фриральный тесты в категории талия до 100. Здравствуйте, очередная лыжа в этой категории. Только я вот было там, вот душой поднялся куда-то к идеалам, начал понимать, что есть любовь во вселенной и на тебе лыжа номер 104 я хоть убейте, я не знаю что это но я знаю точно, это полный шлак а, шлак вот в чем короче говоря, у, у лыжи проблема, все проблема у него контроля нет, потому что канта нет ну его просто нет вот этой середины как бы нет, на жестком контроле нет по жесткому кататься нельзя Значит, по-мягкому кататься нельзя, потому что задник там вообще его нереально не пробросить. Вот он жесткий, он врывается и как якорь просто дубасит, его не развернуть. А, не распустить его, потому что носов нет как бы. То есть на ну, носок, ну, не опереться, то есть вот. Нельзя вот так сделать, так раз так, задник пробросил, и все, то есть, ты как бы раз на носок, а там пусто, и, и выросла капуста, и все, и ты провалился, а талии тоже не хватает даже на мягкой каше просто, хотя мягкая каша, она на самом деле очень упругая, она поверхностно мягкая и поперечно мягкая, вот тут, вот, в нее когда давишь, она вообще упругая, ну вот реально вот, вот этой лыжи вот не хватает вообще ничего. Вот И при этом, при всем, когда ты едешь по жесткому Это вообще, вот, это просто катастрофа Потому что, вот, мало того, что у тебя серединка, она короткая У тебя как, как будто ты на сноублейдах Но при этом, вот это все, которое вот тебе вот там мешало сейчас в целине поворачивать И казалось, что это вообще якорь Оно вдруг, оказывается, вообще из ничего сделано ну делает тут вот так, ды, ды ды ды ды ды Всю дорогу, ды-ды-ды-ды-ды-ды В общем, короче, вот Это просто жесть Единственное, где это работает в очень наверное, хорошем снегу, вот просто паудер, хороший уклон, и ты работаешь только на мягко носу. Вот, наверное, только так это можно как-то кушать. В остальном, ну, как-то вот вообще до свидос. Вот просто до свидос. Вот мне кажется, я не знаю, я не вижу здесь ни классики, ни, ни классики вообще, ничего я здесь не вижу, ни загрузки, ни разгрузки. Давить лыжу невозможно, она мягкая спереди, жесткая сзади. Чего на нее давить, она провалится и все. Не давить тоже нельзя, потому что там нечему цепляться и нечему уходить в огиб, там всю какую-то такую форму, что вообще точек касания со снегом нет. В общем, я не нашел ни единого условия, ни единого стиля. Катание, в котором это лыжи ей бы хорошо настолько, чтобы она вот вас не долбасила. Вот я на ней доехал, снял, и вот я хочу о ней забыть. Вот реально, я даже не хочу знать, как она называлась, поэтому поэтому я пойду за следующий, Думаю, что она будет получше. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, ставьте лайки, больше катайтесь, иначе вот вам всем придет вот эта лыжа вот в реальности. Все. Пока.